Друзья, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Сразу извиняюсь за то, что машина не в презентабельном виде, грязная. Но сейчас машину смысла нет мыть, так как погода слякотная. Сейчас получится, деньги на ветер помоешь, и она через час уже опять такая же грязная. Ну, в общем, суть не в этом. Сегодня видео будет такое короткое о том, как я приготовился к зиме. В общем, переставил я летнюю резину на зимнюю. Вот они у нас колеса. На диске, сразу говорю, я еще не разжился. Пока перекидываю резину на штатные диски. Заводские, так сказать. Так, вот резина. И, соответственно, поставил зимние щетки дворников. Все это я Покупал еще зимой, в том году. Видео на канале у меня про эти щетки есть. Это щетки Алка. Каркасные, зимние, с резиновым чехлом. Очень, кстати, рекомендую зимой. Гибридные у меня одно время стояли. Многие их используют или безкаркасные, или Но все-таки зимние, вот с таким чехлом, они намного практичнее. Так как снег на них зимой не налипает и очень легко Соответственно, стряхнуть, если вдруг Здесь снег набьется Так По поводу резины, друзья, я хотел с вами поговорить А именно Смотрите, резина у меня Дилерская, шла в подарок а, Дилерам То есть, когда я покупал машину Это резиной как я и говорил в своем видео Про покупку Это Nokian а, Nordman 5 Вот И Дело в том, что за сезон, за зиму, когда я ездил, у меня на правом колесе, получается, переднем, вылетело 6 шипов На левом, с водительской стороны, вылетело 2 шипа И при том, что я не гоняю, не шлифую, то есть я езжу аккуратно, так как все-таки еще резина новая И знаю, что ее нужно прикатывать, то есть особо не гонять, ездить потихоньку, в принципе, что я и делал так вот, друзья, напишите в комментариях вообще, у кого такая же резина и кто сталкивался с такой проблемой вылета шипов. Вот я не могу понять, с чем это связано. То ли такая вот резина идет бракованная, то ли просто, я не знаю, так получилось. Вообще, я, когда резину мне дали, я, соответственно, посмотрел... И дата изготовления этих покрышек, сейчас скажу, так, вот она, если видно, 10-е, 19 -е. Ну, по-моему, 10 это не месяц, а считается 10 я неделя 19 -го года. Ну, считайте, что, ну, примерно год ей, да, допустим, может чуть больше, то есть это не какая-то старая, то есть, на момент покупки моего автомобиля в декабре 2019 года, в принципе, эта резина была новая. То есть, это не какая-то старая резина, которую дилер там мне втюхал. Но вот так вот, друзья, получилось. Напишите в комментариях, как у вас, если у вас такая же резина стоит. У меня, кстати, у тестя стоит Nordman 7, и там проблем вообще с вылетом шипов нету. То есть, он ездит как и по трассе, так и по проселочной дороге. То есть... Шипал, по-моему, вот я смотрел, ни одного вообще не вылетело. А вот именно на пятой версии резины uh, Nokia. Почему тут такая проблема? Итак, что еще хотел сказать? Друзья, uh, по поводу также ваших комментариев, по поводу мультимедиа uh, вы много спрашивали, uh, вообще uh, прошивал ли я свою мультимедию или нет. И если прошивал, то случилось ли с ней что-то снова или нет. Так вот, друзья, сейчас я вам покажу. В общем, дело было так. Экран я поставил, сразу поставил крайнюю версию S-Pro. Но как в своем видеоролике про эту мультимедию, про прошивку, про откаты, я говорил, что мне не нравится S-Pro версия. Вообще, ну, Launcher S Pro, поэтому я буду возвращаться на CC2. Так вот, на свой страх и риск я прошил. Сейчас я вам покажу. Запускаем. Дверь закрываем. Итак, вот, друзья, установлена прошивка от CC2, крайняя версия 31 октября стоковая обычная прошивка не модифицированная с установленным патчем деактивации лицензии его друзья все работает все отлично сенсор откликается по поводу кстати камеры фронтальной я друзья вам также напомню что если вы смотрели мое видео по установке фронтальной камеры и то как исправить зеркальность там нужно было установить модифицированное приложение камера так вот друзья для плюс версий которые вот идут на 10 андроиде это S Pro плюс, CC2 плюс, CC3 и так далее то на эти мультимедии вставить вам это приложение не советую во первых почему потому что она потому что это приложение не тестировалось на Android 10 и на, вообще на этом устройстве оно было э, специально разработано для э, версии обычных s CC2 на Android 8.1 и во-вторых э, вообще на обновленных прошивках, уже на крайних э, уже функция зеркалирования для фронтальной камеры уже встроена поэтому, друзья, э, я смотрю, вы часто мне также пишите в комментариях, а вот почему у меня там не работает приложение. На момент записи видео про приложение камеры, о которой я вам говорил еще, не было в продаже вот этих версий плюс S-Pro, CC2. Поэтому, если у вас стоит версия, как я и говорю, плюс версия мультимедиа, то это приложение устанавливать нету смысла. И еще один момент, друзья. Если у вас стоит -BUS, или CAN bus как он правильно называется, для того, чтобы у вас э, при включении задней скорости отображались динамические линии при повороте руля, то, соответственно, это приложение тоже вам не подойдет, так как э, динамические линии в нем отображаться не будут. Они будут статично отображаться и не будут двигаться. Поэтому, друзья, для, э, для вас... У кого есть Канбас устанавливать, я это приложение не советую. Вот. На этом я думаю, все. Ничего особо интересного нового нету. Кстати, друзья, также э, скоро будет у меня первое ТО э, в декабре. Где-то в середине декабря я поеду к дилеру проходить первое ТО. Соответственно, э, вот думаю, э, купить масло самому и фильтр, либо залить масло, которое предлагает дилер. Пока на эту тему я думаю, но, скорее всего, я, наверное, все-таки приеду со своим маслом, так как... Э, Придется все равно после дилера менять масло на свое, потому что я лью ликвимоле, как вы уже знаете, и все-таки не хочется мешать с другим маслом. Ну, точнее, как, чтобы машина ездила на разных маслах, то есть там, на каком-то шеле, да, если оно заливается дилером, а потом на ликвимоле. Пускай уж лучше будет одно масло, и машина будет видеть только одно масло одной вязкости, да, чем постоянно разные Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео было интересным, информативным. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будет много интересных видео. Также на мою группу ВКонтакте. Поддержите меня. Также поддержите мои видеоролики. Поставьте лайк, напишите комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.